Всем привет! И сегодня я бы хотел рассказать о успешном завершении одного небольшого проекта, а именно мне удалось осуществить управление Arduino через интернет. Само техническое описание довольно долгое и сложное, и мутное, поэтому оно вынесено в отдельную статью на сайте Хабар. Ссылочка будет в описании под видео. А для чего вообще все это я затеял? Ссылочка, сейчас выскочит подсказочку вот тут справа сверху. Посмотрите, может понравится. Итак, у нас есть Arduino Mega 2560, точнее, китайский аналог ее. Сейчас он подключен USB кабелем к моему стационарнику. И на плате горит светодиод, показывающий, что сейчас от компьютера идет только питание. На плате есть две лампочки индикации для того, чтобы показывать режим работы последовательного порта, через который, через который я буду данные, собственно говоря, и присылать на чип. И лампочка, светодиод-индикатор L, которым я буду управлять через интернет. Согласен, что в данном случае для управления нужен стационарный компьютер или ноутбук. Удобнее было бы GSM Shield сюда присобачить. Но такого шилда у меня нет, к сожалению. Поэтому будем пока через компьютер выкручиваться. Да и к тому же через компьютер зачастую это даже может быть более полезно в таких практических более задачах. Я сейчас открыл на стационарнике программу, которую написал. Она считывает данные сервера и присылает их э, в сам контроллер с частотой 250 миллисекунд. Точнее, 4 раза в секунду получается у нас. В первой строчке указано интервал. Во второй, где адрес потока, это ссылка на файл, в котором хранятся данные. Я немножко сдвинул ссылку, чтобы не спалить свой аккаунт, но видно, что это хостинг джина. То есть, в принципе, подойдет любой хостинг с поддержкой PHP. И на самой плате у нас замигал 4 раза в секунду с периодом 250 миллисекунд светодиод. Сигнализирует он о том, что 4 раза в секунду приходят данные на сам контроллер. Сейчас сюда приходит команда, что светодиод должен быть выключен. Теперь я открою в браузере страничку и нажмем кнопку включения. Так, вот я открыл браузер. Вот видно, что на джина расположен сайт, опять же, программа рядом открытая. И вот у нас лежит, мигается Ардуино. Теперь нажимаем он. Стадиот загорелся. Нажимаем OFF, Стадиот погас. Как видим, все работает. Включено. Выключено. Еще вот такой вот результат работы получился. Согласен, что это немножко дубовый и колхозный, но тем не менее работает. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока.